Как пополнить внутренний баланс своего кошелька в проекте «Живая очередь» или проекта «Лифт.ми» Приветствую вас, дорогие друзья, с вами на связи Олег Радочин, и в этом коротком видео я хочу показать вам, как вы можете пополнить внутренний баланс своего кошелька. Сейчас я нахожусь на страничке «Быстрый старт», вот здесь вот находится «Быстрый старт», и те из вас, кто еще не прошли разделы «Быстрого старта», обязательно подключите Telegram-бота для получения уведомлений, подпишитесь на YouTube-канал, и вступите в чат проекта. Вот эта ссылочка не кликабельная. Вы нажимаете, и вас перебрасывает на чат проекта. Подпишитесь на новостной канал в Телеграме. И на канал поздравления. Также обязательно посмотрите вот эти вот видео по презентации основного маркетинга лифт. Итак, друзья, чтобы пополнить свой баланс, внутренний баланс в «Живая очередь», вам нужно кликнуть на вот этот значочек. Нажимаете перебрасывать в раздел «Мой кошелек». Вот этот кошелек. Здесь у нас «История операций». Здесь у нас «Мой доход». Все ваши поступления. Здесь «Статистика». Но по умолчанию вас перебрасывают вот на раздел «Мой кошелек». И здесь у нас в этом разделе есть вот ваш баланс. Возможно, у вас здесь будет другая цифра. Возможно, 0. Здесь у нас мы заказываем вывод средств. Здесь мы можем перевести средства любому из партнеров в проекте живая очередь, по введя mail и сумму перевода. Так, нам нужно пополнить баланс, и для того, чтобы пополнить баланс, мы нажимаем вот здесь вот внизу кнопочка пополнить. У нас пополнение кошелька запрашивается сумма для пополнения в рублях. Допустим, вы хотите зайти в мини очередь и подготовить средства, чтобы у вас были на кошельке нужная сумма, чтобы к моменту старта вы могли Нажать быстро кнопочку и встать в очередь. Напоминаю, что один юнит в мини-очереди стоит 900 рублей, но для этого обязательно у вас должен быть активным один юнит в основном маркетинге лифт за 300 рублей. Для того, чтобы участвовать в мини-очереди с двумя юнитами, это 1800, и соответственно у вас должно быть два активных юнита в основном маркетинге. И для того, чтобы участвовать на 3 юнита, это 2 700 рублей. То есть 900 рублей каждый юнит умножить на 3, это 2 700 рублей. И напоминаю, что у вас обязательно должны быть активны 3 юнита в основном маркетинге лифт, которые по 300 рублей. Это очень важно. Допустим, у нас сейчас юниты активны. В моем случае активно более 30 юнитов. Я их все время проплачиваю, продлеваю, выхожу на выплаты. И, допустим, я хочу сейчас пополнить свой кошелек на 2700, чтобы зайти на 3 юнита. Я, конечно же, буду заходить на большее количество юнитов, но я покажу на примере 2700. Нажимаем, вводим 2700. Нажимаем ОК. OK. И у нас на данный момент предлагается несколько способов пополнения баланса. Это вот через Visa MasterCard. Это банковские карты. Российской Федерации и Украины, если вы живете в России, для вас этот способ будет наиболее актуальным для Украины, я не пользуюсь этим способом, я в основном использую этот способ в Украине, и способ пополнения через Payr. Друзья, если у вас нет кошелька Payr, я настоятельно рекомендую его завести, потому что это довольно-таки надежный инструмент для того, чтобы Всегда был подстраховочный вариант, если какой-то способ не работает. Но сейчас все работает. Давайте я покажу тот способ, который я использую, пополняясь через банковские карты Visa или MasterCard. Нажимаю Выбрать. Нас перебрасывает на интеркассу. Вот оплата заказа. Компания просто Game. Есть вот банковские карты, кошельки крипто-кошельки. То есть можно даже с крипто-кошельков оплачивать. Биткоин, BNB, Доки, то есть Ripple, разные. Да? Есть кошельки, можно использовать кошельки от мани и вот этот Nix money В данном случае я буду показывать, как через банковскую карту. Вот нажимаем, банковская карта. И, друзья, важный момент. Видите, валюта рубли. Если вы из России, и у вас рублевая карточка, так и оставляйте. Если у вас карточка евровая или долларовая, выбирайте. В данном случае в гривнах. «Гривны». И у меня высвечивается сумма 1157 гривен в 68 копеек. Да? Это соответствует 2700. Здесь уже соответствуют комиссии. Итак, друзья, я сделал небольшую паузу, и после паузы я показываю дальше. То есть я пополнил через банковскую карту. Все прошло хорошо. Видите, баланс мой пополнен. Если зайти в историю операций, нажимаю историю операций, И вот видите, у меня 2700 пополнилось сегодня в 10.52. Итак, возвращаюсь снова в кошелек, чтобы пополнить, допустим, еще раз покажу... 2 700. Допустим, я хочу пополнить через Pair. Здесь все очень просто. Выбираете Pair. Вас перебрасывают на страницу оплаты. Выбираете с какого счета вы желаете оплатить. Если у вас на пайре доллары, выбираете доллары, если рубли рубли. Если евро, то евро. Можно, то есть биткоин выбрать, эфириум, там, USDT и другие криптовалюты. Также можно через кошельки Kiwi, AdvaCash, и другие кошельки, да. Ну, например, у меня на пайре доллары лежат, поэтому выбираю USD. И вот 40 долларов 60 на копеек, 1 цент, нажимаю подтвердить, и меня перепрасывает на мой кошелек Pair. Я сейчас этого показывать не буду, там довольно-таки просто. Далее, друзья, если вы будете оплачивать и для тех кто живет в России. Скорее всего, этот будет способ наиболее популярным. Это через фрикасу. Нажимаете выбрать. Вас перебрасывают на фрикасу. Если у вас на фрикасе в кошельке FKWallet есть деньги, можно прямо с кошелька без комиссии. Либо использовать Visa, либо MasterCard. Чаще всего используют вот этот способ. Он проходит. Это с рублевой карты. Также можно с украинской карты и других карт. Внизу под данным видео я оставлю ссылку на наш Телеграм-чат, посвященный проекту Мини-Очередь X3. Здесь вы можете посмотреть более детально о проекте, о маркетинге. Рекомендую посмотреть вот это видео, первую презентацию Николая Жарчева о данном проекте. Также посмотреть внимательно вот это видео по поводу маркетинга. И обязательно посмотрите вот это вот видео. это можете посмотреть. И вот это вот видео последнее. Важные новости по мини-очереди. Поэтому ссылочку на данный чат я оставлю внизу в описании к этому видео. Переходите по этой ссылочке, присоединяйтесь и изучайте информацию. На этом, друзья, все. Если данное видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. И до встречи в следующих видео инструкциях. Пока-пока.